Сейчас вам покажу, какой материал мы используем. Это сделано для того, чтобы и сколько стоили работы материалы на данном объекте. Поверяется вот таким способом. Вот это решение, оно более оптимальное. Теперь по поводу стоимости работ и материала. Всем привет, жилой комплекс Колковский, зашли на штукатурку трехкомнатной квартиры площадью 82 квадратных метра, работа в самом разгаре, сейчас объединенное время, поэтому ребята прервались и сделаю небольшое видео, вот. а в конце уже приеду на эту квартиру, когда все будет готово, ну еще где-то вот пару дней и мы уже закончим все работы. Штукатурим при помощи станции ПФТ, это Немец, конкретно этой станции нет еще и месяца, поэтому она у нас в стадии обкатки. Сейчас вам покажу, какой материал мы используем. Штукатурка у нас гипс-актив. Это производитель Volma. Она у нас на гипсовой основе. Прекрасно ложится, прекрасно глинцуется. Сейчас вам покажу комнату, где стоят только маяки. И покажу уже помещение, где штукатурные работы выполнены. Вот здесь вот выставлены маяки. Вот видите, что здесь слой неоднородный где-то там три сантиметра где-то полтора это сделано для того чтобы сделать вот этот коридор параллельными вот эту и вот эту стенами на углах мы ставим пластиковые штукатурные уголки можно ставить оцинкованные но они со временем ржавеют поэтому пластик в данном случае более удобен здесь тоже же стоят маяки бетонные участки стен наносим бетоноконтактом а сам пеноблок Специальная грунтовка, KnowFmitter-грунт. А это концентрат, разводится с водой, там, в зависимости от основания, и наносится уже на газобетонный блок. Теперь вот помещение, где уже штукатурка готова. Только смотрите, вот здесь вот уже намет сделан и вытащены маяки Вот они удалены, вот они здесь были, посмотрите, остались штробы. Эта стена еще не заглинцована, а здесь уже готовая финишная работа. Вот смотрите, буквально несколько часов назад заглинцевали. И вот так эта стена выглядит, абсолютно ровная, гладкая. И здесь то же самое, уже работа готова. А вот здесь еще нет глинцевания, только удалили маяки. И сейчас через несколько минут, я когда закончу видео, уже ребята начнут этап глинцовки. И приедем на квартиру, когда будет все готово, покажу, как принимаются работы по штукатурке и сколько стоили работы и материалы на данном объекте. Обязательно еще закрываем окна, потому что когда летит набрызг, окна все пачкаются и потом, чтобы их не отмывать, сразу затягивается все в пленкой и в процессе ремонта пленка меняется там 2-3 раза, чтобы все это не присыхало. И не надо было потом все это оттирать. Закончили работы по механизированной штукатурке. На все про все у нас ушло ровно 5 дней. Сейчас мы будем вывозить мусор, а также вывозить оборудование. А также ждем технадзора, для того, чтобы он приехал и принял работы. Работы будут приниматься при помощи... Провила и вот такого вот угольника, потому что в этой квартире очень много углов под 90 градусов. По пожеланию заказчику, а также по планировке, очень много шкафов мебели. А при помощи провила штукатурка появляется вот таким способом. То есть мы берем и ставим каждые 30-40 сантиметров стены сначала вертикально, а потом делаем под 45 градусов и так проходимся каждую стену допуски у нас 1 миллиметр на метр также очень важно пройтись зону плинтуса то есть это вот выше пола ну, в районе 10 сантиметров и посмотреть чтобы не было никаких перепадов и все было ровно потому что здесь уже будет стоять плинтус и любые отклонения будут видны также если взять угольник ставим его в угол, обе стороны угольника должны Примыкать к стене без каких-либо зазоров. Тогда у нас угол ровно 90 градусов. Вот такие вот штукатурные углы мы используем на откосах. Вот так он уже выглядит смонтированный. Он никогда не ржавеет. Достаточно прочный, как и металлический. Поэтому вот это решение оно более оптимальное, нежели металлический уголок. Теперь по поводу стоимости работ и материалов. Это трехкомнатная квартира площадью 83 квадратных метра. Нашему заказчику механизированная штукатурка стен по маякам обошлась в 298 тысяч рублей. Это уже полностью работы под ключ, включая все материалы. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, их в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Огромное спасибо, что досмотрели этот ролик до конца.